В результате предыдущих частей мы находимся в ланге – фьючерс на доллар-рубль. 18 контрактами. Прошли около 2-3 тысяч пунктов, по ходу движения наращиваем объем и стараемся выходить в местах начала коррекции и перезаходить ниже. А когда и где становиться я пока не знаю. Напишите в комментариях свои мысли по данному поводу. Очень хотелось выйти в районе верхней границы восходящего канала но мы безоткатно растем и растем. Цена остановилась, началась консолидация, выходим из лонга и переворачиваемся. Переворачиваемся с классической постановкой стопа, все в рамках риска, но на всю котлету все равно больновато. После пары неудачных точек входа решаю заходить в шорт также по экспериментальной системе. Тише едешь, дальше будешь. Получилась интересная ситуация, вошли в шорт по 75-400, график отрисовал нам область стопа и без убытка, примерно 50-100 пунктов, неплохо пошла цена, все нравится. Подписывайся на канал и переходи в конце видео в плейлист, где я показываю на живой торговле свой подход, а также показываю как можно со временем и полученным новым опытом улучшать торговую систему. Без убыток стоит по 75-300. Предполагаю, что откат цены будет в эту же область. Охота оставить в позиции два контракта. Для этого оба стопа подтягиваю к 75-400. И до и после мы в безубытке. Появляется возможность нарастить позицию. Входим еще на два контракта. Наблюдаем, как жадность вознаграждается, погнались за двумя зайцами и они машут нам пальцем вверх. Ставь лайк и учись на чужих ошибках. Очередной нюанс, с которым столкнул нас рынок в рамках данной торговой системы. Наращиваем объем, наш шорт равен 18 фантомным контрактам, про которые я говорил в первой части, плюс фактические. Висят два контракта, рынок не дает без убытка, ожидаем движения графика вниз. Открытие следующей торговой сессии, новость про новый штамм коронавируса Омикрон и цена выстреливает на 1000 пунктов вверх. А два контракта зависли в шорте. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить, как мы будем выходить из данной ситуации. А может там вообще слив. В общем лайк, продолжение следует.